здравствуйте меня зовут зайцев алексей и сегодня я хотел бы вам рассказать о причинах роста и развития сетевых структур в сетевом маркетинге первая причина это создание ощущения ажиотажа и это очень важный момент потому что когда человек занимается бизнесом ощущение ажиотажа ощущение вот нужно срочно развить этот бизнес нужно срочно построить команду нужно дать информацию всем кто первый того и того этапки это очень помогает более динамично назначать встречи, их назначать больше, давать людям информацию полную и о продукте, и о бизнесе, и так далее, и так далее. То есть, вот это ощущение ажиотажа, оно чаще присутствует в новых компаниях, ну и, собственно говоря, иногда этим немного манипулируют наставники скажем так загоняя людей в долги. но вот это ощущение необходимости бизнеса срочно здесь и сейчас оно помогает человеку быть полностью включенным и он, и, и это состояние дает человеку вдохновленность да? вдохновленность, интерес, голод и это состояние дает человеку как бы чувство здесь и сейчас срочности. Вот. Вторая причина роста ⁇ это мотивированность человека, когда он посещает мероприятия компании, когда он ставит себе задачу каждые три месяца обязательно посещать мероприятия компании, которые э, сделаны так, чтобы человека вдохновить на новые ранги, на новые достижения, подключить новых партнеров, развить новые регионы. И мероприятия компании построены так, чтобы человек фокусировался на развитии именно бизнеса, именно развитии структуры, развития товарооборотов, чтобы человек стремился к чему-то новому, к новым статусам, новым рангам. Третья причина роста, она является тоже очень важной – это уверенность человека в продукте. Это один из самых важных факторов, потому что очень многие люди, не веря в продукт или не получив по нему достаточно яркий результат, пытаются всем рассказать результаты компании. А результаты компании, они настолько эмоционально, скажем так, подаются и продаются, потому что это не мой собственный результат, а я рассказываю чей-то чужой. И когда меня спрашивают, что, какой результат получил ты от продукта, в этот момент начинаются сомнения, и в итоге у человека появляется большее количество отказов. То есть очень важно, чтобы не только результаты компании мы могли транслировать, но и результаты свои собственные по применению продукта, когда мы железобетонно уверены в том, что этот продукт делает именно то, что о нем говорят потому что завышенная презентация э, дает завышенные ожидания от продуктов и соответственно недополученные результаты дают разочарование в этих же продуктах а, четвертая причина роста это совместный контакт со спонсором а, который необходим для того чтобы полноценно качественно развивать структуру если вы новичок то очень важно когда вы а, ставите задачу всех своих партнеров бизнес-партнеров, клиентов, познакомиться с своим наставником, который будет на них влиять, и вы будете промотировать своего наставника, который может более качественно поработать с вашей организацией для того, чтобы увидеть тех людей, которых можно развивать. То есть, по качеству, то есть качественная работа с наставником, она очень помогает развитию ваших людей. Пятая причина роста – это соревновательность. Когда мы соревнуемся с параллельными ветками, когда мы ставим себе задачу кого-то обогнать, у нас создается какая-то интересная, необычная атмосфера в команде. Мы ставим себе задачу стать больше, чем кто-то, не только больше, чем я, потому что иногда один лидер заседает в регионе, и он там самый большой, и ему не с кем соревноваться, он уже и так большой, ему неинтересно. А вот эта соревновательность и дух какой-то вот активности, он помогает людям просто взлетать. Я согласен с тем что новые компании растут на первом этапе более динамично. И это прежде всего обусловлено тем, что в большинстве новых компаний используются довольно большие вступительные взносы для того, чтобы из 10 дистрибьюторов отжать 10-15 тысяч долларов. И, конечно, имея 10 дистрибьюторов с объемом 10-15 тысяч долларов, можно получить неплохой чек. Но такой чек невозможно получить повторно, не подписав новых 15 человек. А вот э, чек в сетевом маркетинге – это повторные покупки ваших дистрибьюторов, это повторные покупки тех людей, которые берут для себя продукт, который им необходим. Поэтому реальный рост – это повторные покупки вашей организации, реальный рост – это товарооборот личный клиентов и партнеров, которые уже в системе и пришли не ради бизнеса. Вот. И исходя из этого, понимаете, что основная причина роста – это командная работа и атмосфера. С вами был Зайцев Алексей.